Избавляйтесь от пригоревшего жира, стойких пятен и звездкового налета. Берегите блеск стекол и зеркал. Дорогие новички, с какой бы поверхностью вы не работали, эффект от средств из коллекции «Дом Фаберлик» вы увидите сразу. Всем, кто сделает свой первый заказ сейчас, дарим набор косметики для дома. В наборе средства для мытья стекол и зеркал, салфетка для чистки стекол, крем для чистки металлических поверхностей, концентрированное средство от накипи и влажные салфетки «Универсальные». Средство от стекла и зеркал не только эффективно очищает и придает блеск, но и защищает от повторных загрязнений и следов известкового налета. Имеет антизапотевающий эффект. Салфетка из микрофибры очищает стекла одним движением, без разводов, царапин и ворсинок. Крем мягко удаляет застарелые загрязнения, нагары, пригоревшие остатки пищи и сажу с различных металлических поверхностей. Быстро придает блеск, устраняет тусклость, при этом не царапает и не повреждает полировку. Концентрированное средство в удобных ампулах быстро и эффективно удаляет накид и известковый налет с чайников и кофемашин. При регулярном использовании улучшает работу бытовых приборов и увеличивает срок эксплуатации, а главное, оно безопасно для здоровья. Универсальные салфетки пропитанные специальной эмульсией, созданной на основе моющих компонентов растительного происхождения с добавлением лимонной кислоты, которая с легкостью очищает любые моющиеся поверхности от жира, грязи и пыли, дополнительно оказывая антибактериальное действие. Как же получить все эти подарки? Очень просто. Есть три условия. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Фаберлик Онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ни одного оплаченного заказа, кроме пробного в прошлом каталоге. Второе. До 2 сентября, до конца текущего каталога, оплатите заказы на сумму от 1499 рублей. В валютах других стран это 1575 сомов для Киргизии, 449 гривен для Украины, 45 рублей для Беларуси, 7499 тенге для Казахстана, 449 лей для Молдовы. Все эти суммы, кстати, указаны в ценах каталога, то есть для вас они будут ниже на 20%. И третье условие. С 3 по 23 сентября в свой очередной заказ по следующему каталогу